меня вот это вот дело удивило очень сильно, прям она взрывала его от, от меня. Ну, интересно, что она за корешок-то там вытащила. Поменялась в лице, свете кожи, по телу, выдернула его. Она выхватила это сразу, быстренько раз под стол вот так вот руку спрятала. Ну, вот наше предположение подтверждается. Помни, что они там предъявляют друг другу векселя. Вот, видишь, тут твоя это, тут твой отпечаток пальца стоит кровью. Она действительно только в присутствии двух половинок. То есть в банк нужно две половинки сдать. И это Ценные бумаги отправляется куда? В СССР не выходил, что РФ там не вступал, они никому из СССР не писали в паспорт, не прописали. Все свои ранее подставленные подписи, согласия отзывают. Во я вообще хотел бы его аннулировать, эту персону, нахрен она вообще нужна. Ну мне непривычно, я говорю, привыкайте. Я говорю, ни в каком законе не прописано, что запрещено в МСС прописывать в паспорт.